Итак, теперь слушайте меня внимательно. Есть три типа разума у человека. Есть три, как бы, и как светофор. Есть разум, который находится вот здесь, в области лба. Он связан с сознанием. Есть разум, который находится в области сердца. Он связан с любовью. Есть разум, зона. То есть это не три разума, а три отделения разума. Разум один, он находится, он находится в душе. Душа распространяет из сердца три луча. Потому что у души есть три аспекта сознания. Первый аспект сознания называется «желание знать». Душа хочет знать, все хотят знать, без знания невозможно жить. Человек узнал что-то, он стал счастливым. Кто из вас почувствовал, что знание сделало вас счастливым? Поднимите руку. Видите? Вот. Второй аспект а, разума — это любовь. Кто из вас почувствовал, что построив праведное отношения, появилась любовь и появилось счастье? Поднимите руку. Видите, вот это тоже. Третий аспект разума — это стабильность жизни. Кто из вас правильно организовал свою жизнь, жизнь стала стабильной, и вы почувствовали счастье? Есть такие люди? Видите, тоже есть такое. То есть три аспекта разума у человека есть. И мы сейчас не будем рассказывать с вами, говорить о типах этого разума, как они работают. Мы не будем об этом говорить. Мы будем говорить с вами о другом. Дело в том, что есть четыре категории людей. И эти четыре категории людей связаны с этими тремя типами разума. И как они связаны, вы сейчас узнаете. Дело в том, что каждый человек много-много жизней подряд... Простите тех, у кого другая концепция понимания вещей, что вы считаете, что человек не жил много жизней, Но я так или иначе, я все равно мне придется говорить в соответствии с тем, что я понимаю, знаю. Хотя я не навязываю вам эту идею. Человеку достаточно знать, что в следующей жизни он идет или вверх, или вниз, в зависимости от того, как он живет. Это все священные писания принимают. Это самое главное знание. Все остальное не, не важно. Но вот я сейчас в соответствии с тем своим пониманием объясню вам, почему природу человека изменить невозможно. В соответствии с тем, как я понимаю, природа человека, и, ну то есть, веоведы так считают, природа человека, она формируется много жизней подряд, и поэтому какой-то из этих трех, трех типов разума, трех центров разума, он одного человека работает сильнее всего. Один из этих трех работает наполовину, и третий работает очень слабо. С точки зрения социальной деятельности мы сейчас говорим. Потому что мы, если говорить с точки зрения отношений, то у женщины сильно работает средний центр разума, он огромной силой у женщин обладает в отношениях. В но с точки зрения работы или социальной деятельности немножко все по-другому. У мужчины с точки зрения отношений всегда работает лобный центр разума сильнее всего. В отношениях с женщинами, в отношениях с детьми и так далее. У мужчины мужчина как бы имеет определенные качества, которые его отличают от всех людей. То есть мужчина по природе склонен принимать решения, склонен изучать, как правильно жить, добиваться своего, побеждать в своей жизни, развиваться, принимать на себя ответственность, решения и так далее. Это вот связано с лобным центром разума. Женщина по своей природе склонна любить, заботиться, иметь эмоциональную силу, влюблять в себя, то есть пользоваться энергией любви, ее распределять в отношениях по разным людям, и так далее, то есть она, этот центр разума связанный с любовью в отношениях у нее развит от природы, по природе, и поэтому она по природе знает, как пользоваться энергией любви. Это ее природа. Приведу пример. Если вы заметили, если у вас есть маленький ребенок, допустим мальчик, ему, допустим, всего год. У кого маленький ребенок, мальчик, год там два. Попробуйте, допустим, его начать сильно целовать. Что вы увидите? Он такой. Начинают отморачиваться, кряхтеть и чувствует себя неловко. Так? Заметили? Заметили, да? Кто заметил, подниметил? Хорошо. Теперь девочка, год-два возраст. Вы ее начинаете целовать, что дальше происходит? Ей нравится, она довольна, хоть целый день ее целую, нет проблем. Она никуда не отворачивается, щечки подставляет. Так или нет? Согласны? Вот это и есть разница, понимаете? У мужчины зона, связанная с любовью, имеет слаб... это слабое место в его психике, ему очень тяжело. И поэтому даже еще маленьким ребенком он чувствует себя неловко, когда очень много любви и энергии на него идет. Ну и, соответственно, поэтому мужчина теряет себя рядом с женщиной, он... потому что она заполняет его этой энергией любви изнутри, и он теряет себя в результате, влюбляется. А женщина влюбляется, когда видит результат. Она или в качество мужчины влюбляется, или в то, что она видит, что ее любит. Вот когда она видит, что ее любит, это правильная влюбленность. Когда женщина влюбляется в качество мужчины, раньше, чем она увидела к себе внимание, это означает, что это признак ее жадности, а не здравого смысла. Такие женщины часто останутся, остаются одинокими, Потому что они из жадности хватают в своем сознании мужчин, но как бы не по зубам. И остаются в одиночестве потом долгое время. Так нельзя. Женщина должна влюбляться в того, кто дает внимание и оказывает. Кто сам отражает ее энергию любви. Вот такая система. Итак, мы говорим сейчас не об этом. Мы говорим о том, что в социальных отношениях все три разума у мужчины и женщины одинаковы, одинаково, понимаете, но в социальном отношении все люди и мужчины и женщины делятся на четыре категории, на четыре категории. в соответствии с деятельностью этих трех центров разума. И если вы будете иметь это знание, вам несложно будет понять, куда вам дальше в жизни двигаться и идти, потому что у каждого человека есть одна из этих четырех категорий, хоть развит он, хоть не развит. Точно так же, как, допустим, допустим, ну, допустим, взять железный пруд, если он, допустим, нагрет, иногда не видно, что он горячий, и можно обжечься им а иногда он раскален до красна, а иногда он течет, течет как лава. Да? То есть, смотрите, когда железный пруд нагрет, это означает скрытая природа человека. То есть, он не просто железо, это огонь, там находится огонь. Человек уже горит чем-то, ему нравится этим заниматься, но это ни ему не видно, ни другим. Только в деятельности это будет заметно, он будет обжигать. Если его начать прислонять кому-то, он будет кого-то обжигать, и таким образом будет видно, что там огонь в, этой, в этом железе. Когда железный пруд раскален до красна, то уже человек чувствует, что у него есть возможность содержать себя, зарабатывать деньги. Но он еще никуда не потек, там нет движения. И поэтому он не знает куда ему в жизни идти такой человек. Но когда человек раскалился, когда энергия духовная раскалила разум до такой степени, что он уже начал куда-то двигаться, течь, тогда в этом случае человек находит свое предназначение уже. То есть три стадии разогревания разума в сравнении с железом. Но всегда в ведах сравнение дают, чтобы людям лучше было образно понимать, как происходит развитие моей судьбы, моей жизни. На первой стадии человек в деятельности может примерно понять, куда ему идти. Надо пробовать что-то делать и постепенно поймешь. На второй стадии, человек просто чувствует, что у него пошло, где-то пошло. Может быть, это ему не нравится, но зато там есть деньги. На третьей стадии у человека уже, он уже точно знает, куда ему дальше в жизни двигаться, и там тоже и средства появятся со временем. Давайте поговорим об этих трех типах разума как они действуют у человека, что это такое. Если человек имеет очень сильный, открытый разум в области лба, вот здесь, связанный с социальной деятельностью, ни мужчина, ни женщина, может быть мужчина, может женщина, в области лба, то этот человек с самого рождения считает, что знание спасет мир. Он это осознанно или неосознанно считает, но он чувствует, что именно знание спасет мир. И такие дети, допустим, с рождения, они очень важны, часть их важной жизни — это вопросы и ответы. Для них очень важно задавать вопросы у своих родителей, получать ответы и в соответствии с этим мыслить. И потом даже ребенок, который получил ответ, он говорит, папа, ты же мне сказал, что с грязными руками за стол садиться нельзя. Почему же ты сам не помыл руки и сел за стол? Когда ребенок так рассуждает, это значит, что у него очень, ну скорее всего, вот этот первый тип личности, первая категория. У этой первой категории верхний светофорчик горит очень сильно, он ярко светится верхний тип разума, связанный с сознанием, И второй светофорчик, связанный с любовью, светится наполовину, а третий спит, связанный с самосохранением или с чувством личного счастья в жизни, там, любви к труду там, и так далее. То есть по-разному можно это понимать, но идея такая, что у этого человека этот нижний спит, связанный с людьми или с любовью, с обществом, с социумом, светофорчик горит наполовину, и связан со знанием, горит в полную силу. Такой человек очень сильно хочет дать людям знания и считает, что это самое главное в жизни. Знания здесь, люди вот здесь. То есть он знания превыше всего, люди на втором месте, он им дает знания. Понятно, да? Но это не значит, что этот человек прямо сразу всем знания начнет давать. Но у него такая природа, она может быть скрытой как выглядят эти люди первое что нужно знать кем эти люди лучше всего должны стать это могут быть ученые священники это могут быть преподаватели тренера это могут быть юристы которые работают с законами в целом научным, научным, как бы научной деятельностью занимаются это люди могут быть компьютерщиками программистами создавать программы какие-то эти люди могут быть эм, врачами, которые объясняют, как правильно жить. Эти люди могут в любой сфере деятельности жизни работать, они что-то разрабатывают, занимаются разработками, теорией, советами, они могут быть советчиками, они могут быть даже бизнесменами, но при этом они занимаются, допустим, как бизнес-тренера себя ведут. Ну, то есть, они, их жизнь связана с тем, что они кому-то что-то объясняют, как надо жить. Впервые как бы моя природа раскрылась в один момент, когда мне было три года, и мы ждали автобуса на остановке. И там стояла какая-то телега еще, тоже ездили еще лошади, наверное, жил, родился на Урале. вот. И мама мне рассказывает, что она... Ну, все скучали, было много людей на остановке, поезд, автобус не приходил. Она поставила меня на телегу, и я начал рассказывать стихи. Я рассказывал стихи целый час, и люди собрались вокруг меня, слушали. Мне это понравилось, рассказывал эти стихи целый час, очень выразительно, ярко, три года мне было. Мама мне говорит, я уже давно знала, что ты любишь что-то рассказывать. Вот этот мне случай рассказал, я не помню сам. Вот. И вот так, как проявляется природа, вот эта вот. Как, как выглядят эти люди? Эти люди склонны с детства стремятся к познанию. Они склонны в основном какой-то деятельности, которая развивает их. Их цель – это развитие всегда. Им нужно развиваться в разных направлениях таким людям. Вот. Они пытаются, очень внимательно слушают, когда кто-то что-то говорит, и сами склонны также кому-то что-то объяснять. Они всегда ищут здравый смысл во всем, что им нужно иметь. Самые главные качество характера, которые проявляются или не проявляются, и тогда эти люди недоразвитыми остаются в их жизни таковы. Самое первое, главное качество характера этого человека – это правдивость. Такой человек должен стремиться к правде и знанию. То есть, если человек знание с правдой не соединяет, тогда он не может быть этой категорией. Для него важно, чтобы знание было настоящим, честным. То есть, если он чувствует, что где-то здесь фальшь, ложь, он должен в этом разобраться. Если человек в результате желания высокого положения в обществе или в результате желания денег начинает подтасовывать научные факты, первым он сам будет несчастен от этой ситуации, он потеряет счастье в своей жизни, он перестанет быть удовлетворенным в своей деятельности. Ну то есть когда ученый начинает с целью, жить с целью повышения ученой степени, начинает подтасовывать факты с целью получить деньги или положение, то он теряет себя, такой человек. Он всегда становится счастливым, когда знание, с которым он соприкасается, равно правда. То есть знание равно правда. Тогда человек испытывает счастье от своей деятельности, жизни в этой категории. Самое, второе качество, которое развивает уже на более поздних стадиях развития такого человека, это смирение. Если такой человек обладает смирением, он становится развитым. Если он гордится с тобой, он теряет себя. То есть человек, который изучает, как правильно жить, то есть или что-то другое, допустим, он мастер в цеху, он объясняет всем, как правильно работать, допустим, его цель — давать людям такое образование. Если он при этом гордится собой, то он никогда не будет счастливым. Он разрушает таким образом свою жизнь. Да, человек очень сильно кичится своей ученой степенью, или очень сильно показывает себя как знатока чего-то и пренебрегает другими людьми, считает себя выше других. Этот человек дискредитирован как ученый. Настоящий ученый имеет скромную природу. Например, таким был Циолковский. Он всегда был очень скромным человеком. Таким был Менделеев. Он был всегда очень скромным. Вот эти люди олицетворяют развитых, счастливых людей вот этой первой категории. Понятно, да? И такие люди всегда живут на благо других. И главное их свойство, их характера, они бессеребренники. То есть они ну, не думают о деньгах, о себе. Они обычно отдают себя людям, обществу. То есть у них нижний центр разума закрыт, молчит. Поэтому они очень склонны к самопожертвованию в жизни, такие люди. Они часто у них есть тяга к самоотречению. Вот. Они склонны к состраданию другим, доброте, скромности, решимости и так далее. То есть с молодого они стремятся изучать что-то, пытаются понять, как правильно жить. Вот. Часто такие люди принимают отреченный образ жизни. Они развивают себе в результате знания, становятся бесстрашными, когда они получают знания. Так, так, обычно такие люди, они пугливые, но когда они получают знания, опираясь на знания, они становятся бесстрашными, опираясь на знания. Они пытаются совершенствовать все духовное зрение, видение и стремление к истине, это главное стремление в их жизни. Если у человека что-то в такого в голове не укладывается, то он готов отдать всю свою жизнь для того, чтобы это понять. Итак, эта категория людей, недоразвитые эти люди этой категории людей, обычно занимаются для того, чтобы жить другими видами деятельности. Приведу вам пример. Один человек просто жил обычной жизнью, как и все. Вот. И он был, в природе был вот этой категорией первой. Он мне рассказал свою жизнь, когда я разок после лекции ехал из Краснодара, у меня вез и рассказал про свою жизнь. Он любил обучать детей, воспитывать детей, но так как он не развивался нравственно, наступил такой момент, что наступил кризис в стране, и педагогам, преподавателям платили очень маленькие зарплаты. Ему в результате пришлось, в результате вот это вот давление судьбы, пришлось оставить свое любимое дело, свою работу. И он начал возделывать шубы, шкуры обрабатывать, возделывать шубы и их продавать. Когда он меня вез, он мне сказал, что «Олег Геннадьевич, знаете, к чему я всю жизнь стремлюсь? Я хочу организовать производство по возделыванию шуб, чтобы мне самому можно было просто несколькими словами объяснять там что делать. И пускай там не сильно много они зарабатывают, я не хочу туда всю свою жизнь вкладывать. Если просто чуть-чуть для поддержания мне денег будет хватать от этого производства, я пойду работать учителем в школе. И это мое счастье. И я буду как бы испытывать для этого. Я буду испытывать огромное счастье, если это моя мечта сбудется. Ну, то есть, понимаете, человек всю жизнь пытался вернуться к этому назад, но он не знал, как это сделать. Я ему объяснил, что если ты сейчас забудешь о своей мечте, а начнешь думать о святости и начнешь молитву развивать себя как личность, то тогда тебе несложно будет вернуться к своей деятельности и иметь при этом достаток, даже не продавая шубы. А может быть и будешь продавать шубы параллельно, иметь от этого достаток, но заниматься преподаванием. Бог сам решит, как это будет. Но если ты не будешь развиваться духовно, ты так всю жизнь и будешь продавать свои шубы и ничего не поменяется даже просто для того чтобы найти себе хорошего э, менеджера который будет вместо тебя это делать тебе нужно для этого учиться видеть людей тебе нужно знать как с ними иметь дело и так далее так как ты этого ничего не можешь ты неразвитый человек у тебя нравственная сила недостаточно большая, чтобы проницательным быть, видеть людей. Поэтому ты так и останешься просто самим торговцем своих шуб. И не сможешь занять более высокий статус в обществе. Поэтому посвяти свою жизнь стремлению к святости. И тогда ты сможешь достичь легко и всех других целей. Это был мой ответ. Я не знаю дальше, какова ее судьба, я с ним больше не виделся. Вот. Второй тип людей — это люди, которые имеют второй светофорчик «Горит сильнее всего» вот здесь. Эти люди стремятся сделать людей счастливыми. Их цель жизни, скрытая от глаз, может быть, скрытая от глаз цель жизни — это стремление сделать людей счастливыми, чтобы социум жил к счастливой жизни, весь общество. То есть они воспринимают людей в целом. Они как бы живут для общества, такие люди. На втором месте горит второй светофорчик, верхний. Он наполовину горит. Для этого они используют знания, чтобы сделать всех счастливыми. Но цель их жизни — сделать всех счастливыми. И такие люди по природе, они являются руководителями или теми людьми, которые обретают способность иметь власть в жизни над кем-то, управлять другими. Бог таким людям дает с самого рождения определенные качества. Понимаете, если говорить об эгоизме человека, то самый развитый эгоизм — это эгоизм, который развивается в сфере бескорыстия. Ну, то есть... У эгоизма, у эго человека есть две характеристики – качество и сила. Так вот, знаете, что ученый делает свой эгоизм качественным, и он развивает в себе в конечном счете смирение. Но для второй категории людей, управляющих или правителей, или просто склонных к управлению, то есть есть разная сила в этой категории, человек не обязательно должен быть ученым, может быть просто тренером, но он к первой категории все равно относится. И у него эгоизм, он улучшает качество, становится человек такой более смиренным в жизни, все более и более смиренным и правдивым. Знайте, что это не актуально для второй категории людей. Не актуально. Для второй категории людей их эгоизм имеет другую природу. Их эгоизм, он увеличивает свою силу. И в этом заключается их успех. Дети второй категории, если первой категории, дети обычно скромно себя ведут и не сильно лидируют в играх, в делах каких-то детских, и вообще не склонны быть подвижными слишком сильно, хотя это бывают и Ну а их подвижность все равно не имеет лидирующую природу, никогда. Хотя эти дети, они всегда изучают, что происходит. Они смотрят со стороны, хотя и участвуют в чем-то, они смотрят, как все происходит. И им важно понять, что происходит и как. Они пытаются в этом разобраться то вторая категория детей, они рождаясь в самого рождения, имеют очень сильные амбиции. Эти дети выглядят очень амбициозно. У них обычно гладоза на выход, они как бы смотрят на всех очень серьезно. И вот в этой категории дети, они с самого детства находятся на понтах, будем так говорить. То есть с ними просто так себя не поведешь. То есть они как бы доказывают всем всегда свое превосходство, даже в детском возрасте. Я сегодня смотрел одного ребенка, которого я лечил, маленькая девочка, она как раз оказалась этой категорией. И она такая смотрит на меня таким соколиным взглядом, хотя и там год всего, там полтора года от роду. И она такая на меня смотрит, типа, кто таков Иван Петров? Вот. Это означает вот эта вторая по категории людей, руководителей, у них орлинный взгляд, очень твердый взгляд такой. Они от природы очень отпажные хоть девочки, хоть мужчины. Их лица обычно отдают такой яркой красотой, то есть у них очень красивые такие лица, э э э статусные, статусные лица. Даже с детского возраста такие дети стремятся занять везде элитное положение, то есть они... Компании всегда пытаются быть старшими, главными, центром, центром команды, в центр всегда. У них очень сильное ложное эго. Оно потом сильным истинным эго может стать, но эти дети очень эгоистично себя ведут. Они могут капризничать, смотреть на всех свысока, отстаивать свое. И в целом такие дети приносят родителям большие беспокойства. То есть кажется, что какие-то бандиты растут. Или бандитки. На самом деле это просто проявляется вот эта природа руководителя. Поднимите руку, у кого так дети все, вот значит у вас так. Чаще всего у руководителя рождается ребенок-руководитель. И начальником в семье, когда рождается ребенок, в данном случае становится ребенок. Потому что смотрите, когда руководитель берет себе жену, то знайте, что все равно он может взять себе разных категорий. Но самое лучшее взять себе замуж с твоей же категории жену, потому что это для твоего развития будет самый лучший вариант. Поймите, что женщина ученый по природе, а для руководителей неблагоприятна, потому что она всегда будет умнее. И ты будешь дурака. Вот. И руководителю в дураках оставаться не очень хорошо, потому что он теряет себя как личность в это время, он всегда должен быть правым и первым в жизни. Вот. Но если женщина третьей категории или четвертой, это более благоприятно, но все равно не очень хорошо. Самое лучшее для руководителей иметь жену второй категории, той же, как он, руководительницу, и она будет его строить. И вот в этом заключается самое благоприятное. Потому что такой человек, по крайней мере, руководителю самое главное — это научиться подчиняться. Если он хотя бы в своей личной жизни будет уважать интересы своей жены, руководительницы, то в этом случае, несомненно, это объявление, да? Вот, то, несомненно, он будет успешным в жизни, потому что руководитель, который научился подчиняться, несомненно, достигает успеха. А тот руководитель, который не научился подчиняться, никогда успеха не достигнет. Понимаете, да? То есть для руководителя очень важно свое, свой эгоизм под контроль. Контролируемый эгоизм себе сделать. Если он контролирует свои амбиции, значит, он достигает успеха. А Не контролирует, он так и останется одиночкой и будет руководить самим собой. Итак, качество второго типа людей. Их характеризует смелость и решимость. В отличие от детей первой категории, которые трусишки по природе, а люди, дети второй категории бесстрашные по своей природе. Они никогда никого и ничего не боятся. То есть даже если их окружат, там куча детей, хоть девочка, хоть мальчик, они все равно будут защищать свое право на власть, на... на на, на способность побеждать, вот они любят заботиться об окружающих людях и м, любят также устанавливать перед ними свой статус, высокий статус. И если все согласны с тем, что у тебя высокий статус в этой группе людей, этот человек о них сразу начинает заботиться и сразу очень сильно много внимания им в жизни уделяет и дает им возможность быть комфортно Даже если это ребенок, он будет так себя вести. Но если ты не признаешь этого человека, что у него высокий статус, тогда этот человек, ребенок будет с тобой сражаться за свое право иметь этот высокий статус. Понятно? То есть у руководителей есть два способа действовать. Первый способ – давать прибежище другим, то есть защищать людей. Второй способ – сражаться с теми, кто не признает их право на статус на этот. Есть еще третий способ у них жить, это более развитый. Это слушаться тех, кто дает им прибежище, более высокий, высокого как бы лидера. Если человек принимает такую возможность слушаться, то он очень сильно развивается как личность. какие качества природные у этих людей проницательность они природно способны видеть качество других и в соответствии с их качеством занимать их деятельностью разнообразной второе они склонны защищать других и очень сильно беспокоится, когда кто-то не защищен. Допустим, они беспокоятся всегда о слабых такие люди. Если они видят, что кто-то в беде, они всегда стараются им помочь. Это их природное качество милосердие. Если человек постоянно говорит, что надо делать все вот так, а вот так делать не надо, то это значит, человек относится к этой категории, потому что ученые они не говорят, как надо делать, они говорят, как правильно. Они не говорят о действии, они говорят о том, как правильно. А будешь ты так делать или нет, им все равно. Главное, чтобы ты об этом знал. Но вот руководители по природе, они именно заставляют делать. Они в действии живут. Эти люди живут в действии. Это их природа, действовать. Вот. Какие проблемы у них могут быть, если гордость своими познаниями и высокомерие, то есть я лучше других, более высокий статус занимаю, является естественным недостатком ученых, и которым надо преодолеть себе, то естественным недостатком руководителей является гневливость и властолюбие. Но есть вещи, которые разрушают полностью в человеке руководителя. Когда руководитель деньги ставит выше власти, и социальных отношений, то такой руководитель будет разрушен судьбой, без всякого сомнения. Помните, как в этом фильме про Штилица «Характер стойкий, нордический, порочных связей не имеет». Характер стойкий, гардический. Стойкий означает по отношению к взяткам. Стойкий по отношению к взяткам. И порочных связей не имеет, означает стойкий по отношению к разврату. Потому что есть две вещи, которые разрушают лидера, любого лидера. Его репутацию, возможность, чтобы люди в него верили. Это деньги и женщины. Когда человек поддается на эти две вещи, то он, несомненно, теряет постепенно свою силу в руководстве да, человек неподкупный и не имеет порочных связей с женщинами, его сломать очень трудно, очень трудно. Но при этом он должен быть уметь слушаться старших. Потому что те, которые не умеют слушаться старших, им надо их постоянно подкупать. А те, которые умеют слушаться старших, вот в этом секрет заключается. Часто руководители ко мне подходят и говорят, «Олег Геннадьевич, вы вообще где-то летаете в облаках, вы жизнь-то знаете, в нашем обществе ведь нельзя без взяток». Я вам объяснил, может быть это и так, но есть один противовес. Если вы реально способны верить в старших и уважать их, то старшие будут вас держать рядом с собой, даже если вы не будете давать им взятки. Если эти старшие хоть немножко имеют мозгов. Понимаете, то есть если человек видит, что ты просто верный человек, так зачем тебя... Просто если ты даже как бы, не склонен давать взятки, зачем тебя выгонять? Верные люди, самые надежные, самые нужные, они лучше всех для тех, кто является лидером. Если лидер окружился верными людьми, он пойдет очень далеко, без всякого сомнения. Ну, ты тот, кто дает взятки, это не факт, что он еще будет верным всегда. Как раз все зависит от того... Кому ему выгоднее будет их давать, <смех> вот всем вопрос. Итак, гневливость, властолюбие, похотливость и склонность использовать свое положение в обществе в корыстных целях разрушают жизнь руководителя или любого лидера, не имеет значения. А. Склонность... Вести себя правильно в социуме и завоевывать хорошую репутацию в обществе. А правильное поведение в социуме — это естественные свойства, качество лидера. Он знает, как разговаривать с людьми, чтобы иметь хороший статус, как одеваться, как социально вести себя достаточно высоко. Он знает а, многие вещи в поведении. Он, естественно, очень деликатный человек по природе, а, склонный иметь в социуме очень высокое такое положение или просто высокое положение, неважно. Это природное качество руководителя. Это его, как бы, природа так действует. И когда такой человек пренебрегает своими подчиненными, он разрушает свою жизнь. Ну, то есть он должен заботиться о них. И даже если он имеет меньше средств зарабатывать, чем его подчиненные, то это может спасти его ситуацию, но не всегда. Согласно ведам, руководитель должен иметь достаточно средств жизни, которые нужны для того, чтобы поддерживать свой статус и свою власть. То есть иногда нужно иметь очень хорошую машину, иногда нужно ему иметь хорошую одежду. И хороший дом для того, чтобы показать, что ты имеешь право на власть. Понимаете, вот поэтому для руководителей важно также иметь какие-то средства. Но если он развивается как лидер и в ущерб своей зарплате платит ценным сотрудникам, то это правильное поведение, это правильный стиль. Часто руководители бывают с крягами, то есть они не хотят платить никому и теряют просто ценных специалистов, и такие же люди часто гнобят людей. Это признак неразвитого руководителя, гордого. Потому что развитый руководитель имеет два качества основные. Он может быть строгим одновременно и добрым. Он всегда справедлив, и поэтому он всегда сильнее ситуации. Он никогда не поддается на провокации. Он всегда ведет себя с подчиненными смело и благородно. Когда человек так себя ведет, его всегда уважают само собой. Потому что есть два типа лидеров руководителей. Одни заставляют себя уважать силой, и у них все на волоске всегда висит. А другие настолько правильно себя ведут, заботятся о людях, ведут себя строго. Забота не означает сусю-пусю. Забота означает справедливость. Меня один руководитель спросил, «Олег Геннадьевич, вот есть одно противоречие, которое вы не объясняете. Если я начинаю слишком сильно заботиться о людях, они наглеют всегда. А если я их зажимаю, они уходят. Что делать?» Я ему объяснил, что забота о людях не означает больше денег платить. Заботе о людях означает, что ты вкладываешь сердце в него. Например, человек заболел, ты приходишь лично к нему, даешь ему деньги на лечение, связываешь его с хорошим врачом. Он всю жизнь это не забудет. Понимаете, всю жизнь это будет помнить, человек, твой подчиненный. Или, допустим, у него беда, ты его спасаешь в этой беде. Но зарплату нужно держать на таком уровне, чтобы человек мог жить нормально, и твое предприятие должно развиваться. Не надо баловать людей деньгами. Это всегда их портит и разрушает их отношения с вами. Если вы заботитесь о людях душой, сердцем, всегда с ними беседуете, всегда помогаете им в жизни, потому что руководитель — это тоже наставник, чтобы вы знали. Он не первый, это его не первое свойство. Первое свойство — управлять процессом. Но наставничество является вторым свойством руководителя. Если руководитель не имеет отношений с своими подчиненными, он не может держать ситуацию. Или ему надо много денег платить, но это уже третья категория людей, о которой я сейчас буду говорить. Или он разрушает свои предприятия. Руководитель социальной заботы держит людей, а бизнесмен держит деньгами. Это уже, вот в этом есть разница, которую я сейчас опишу. Итак, руководители по природе, эти люди отважные, храбрые, властные, проницательные, способные понимать, как ну, они видят процессы социальные в обществе, они чувствуют, как правильно все делать. У них природная способность понимать отношения между людьми, кому как себя отнестись, как вести себя с теми, с теми. Они хорошо понимают, кто старший, кто равный, кто младший, и знают, как правильно построить разговор с этими тремя категориями людей. Вот такие вот люди. От природы это им все дано. Но если они развиваются духовно, эта природа в них раскрывается. А если не развиваются себя духовно, руководители, то э, таких руководителей видно невооруженным взглядом. Они просто самодуры. То есть они ведут себя властно, жадничают, гребут под себя, развратничают. Вот, и ведут себя по-хамски со всеми. То есть просто приносят беспокойство в обществе такие люди. И это признак того, что это не развитые лидеры. Они лидеры по природе, но не развитые. И держатся у власти за счет связи, а не за счет своей репутации. Хотя, возможно, в нашем обществе уже без связи не обойдешься. Но так или иначе, все равно репутация должна быть главным в человеке, в лидере главной. И это будет создавать ему защиту, его доброе имя, его сила добрая. Таким человеком был Суворов, например. Разок пришел, царица сел перед ней, у него штаны треснули посередине прямо. Вот. А он это специально сделал, чтобы поменять, поменять одежду всей армии. Пришел царица... Для того, чтобы поменять амбургирование, у всей армии сел на стул, и у него посередине между штанами появилась дырка. Он сказал, ой, простите. Царица говорит, как вы вообще себя ведете, ему сказал. Он говорит, а я так себя веду, потому что вся армия так одета. такое одежда у всей армии. Как мы вот с этими дырками воевать будем, подумайте. Поменяли одежду всей армии Дали денег на то, чтобы... Но обмундирование в армии другое сделать, более удобное для войны, для ведения боя. Это Суворов. Ну, все равно был, он просто стоял за, за правду, за, за власть, за могущество, за силу страны. Готов был даже своей честью пожертвовать ради этого. <coughs> Руководители тоже по природе, они самопожертвенные люди, они готовы даже отдать жизнь. Вот за идею, за, за то, чтобы страна была счастливой. Они считают, что законы и власть являются самым главным, что дает человеку счастье на земле. Поэтому они стремятся сделать правильные законы и установить правильную власть. Ради власти они готовы даже пожертвовать жизнью. И для руководителя не является грехом воевать, совершать насилие наказывать других, если он это делает с благородной целью. Знайте, для руководителя это не является грехом. Поэтому на санскрите слово «руководитель» звучит кшат 3, Слово «кшат», корень «кшат» означает «насилие». То есть в буквальном смысле переводится «насильник». Тот, кто способен, имеет право совершать насилие. Переводится так это слово. У нас «руководитель» означает «руками водить», это правда. Потому что власть означает деятельность руками также. Ну, как бы это энергия рук идет. Наверное, это, ну, это правда. Но вот к слову, к кшатри, оно более правильно, потому что некоторые руководители говорят, Олег Геннадьевич, можно людей наказывать или нет? Я говорю, ну если вы их не будете нахаливать, они вам на 60. Ну, то есть не знают они своей природы, не понимают, как она действует. Вам интересно нормально? Третий тип людей — это люди, у которых средний светофорчик. Они любят людей, хотят, чтобы все были счастливыми. Средний светофорчик работает в полную силу, верхний спит, а нижний — наполовину. То есть они хотят сделать всех счастливыми, но считают, что счастье люди достигнут тогда, когда они будут в обществе иметь достаток. Вот эта вот категория называется «бизнесмены» или те люди, которые не властные структуры, не структуры власти создают в обществе, они в обществе создают прибыль, достаток. Потому что сама природа таких людей на это построена. Те люди, которые склонны создавать прибыль, имеют следующие природные качества с рождения: Первое, им легко дружить, они могут легко со всеми знакомиться, они легко устанавливают отношения, очень легко для них вот это делать. Второе, второе качество таких людей, они всегда знают, что лучше, что хуже. Они могут с детства обменивать что-то на что-то и всегда обменивают так, что у них получается лучше, у тех, кому поменялись, получается хуже. Вот. Ну то есть они всегда знают, как, как иметь выгоду. Их природа, и они не считают это зазором, когда они имеют выгоду, не считают, что это грех. У них нет такого чувства, как, допустим, у руководителей или у ученого, который чувствует, что когда они для себя что-то делают в пользу себя, то это грех. Они чувствуют это. Ну, бизнесмен, наоборот, чувствует, что если он приобретение получил, это не грех, это хорошо. Но интересно знать, что по природе бизнесмен, вот такой человек, очень щедрую природу имеет. Если руководитель имеет сострадать, если руководитель имеет природу защищать других, то есть он как бы защитник по природе, если ученый сострадательный по природе, он видит страдания людей, пытается им помочь, руководитель пытается их оберечь от страданий, то бизнесмен людей, человек, который имеет природу бизнесмена, он склонен людям что-то дарить, он щедрый по природе, его природа — это щедрость, естественно. Такие люди, с одной стороны, легко захватывают что-то к себе и также легко отдают, то есть для них главное, чтобы это богатство или средства, они двигались через их жизнь. Им нужно это движение. Если средств нет, то тогда они чувствуют свою жизнь пустой. Им нужно, чтобы богатство приходило и куда-то дальше двигалось. Эти люди, бизнесмены по природе очень склонны видеть качество людей и видеть обман и правду, ложь и правду. Ну, с точки зрения сделки, там, отношений, у них есть вот это чутье, кто их дурит, кто не дурит. У них природно как бы есть это свойство. Такие люди имеют также свойство способность природную договариваться также и со старшими, то есть они могут быть хорошими подчиненными, главное, чтобы у них была от этого выгода. Вот, они более эмоциональные, чем руководители, более трусливы, то есть они не такие храбрые, они никогда ни с кем не дерутся, они договариваются. Они могут как бы, решить все вопросы с помощью связи, отношений. Им не надо воевать, сражаться за себе, за, за то, чтобы как бы, отстоять свое. То есть они такие принципиальные. У них есть природная склонность разводить животных, заниматься сельским хозяйством. То есть они очень сильно любят природу. А вот, вот этот нижний центр, связанный со стабильностью человека, он очень сильно связан с природой. И у них он наполовину открыт. Им нравится сельское хозяйство, коровы, там, лошади, ну то есть природа, животные. Им нравится вот разводить. Ну также они любят как бы, торговлю. Для них, естественно, торговать. Или заниматься банковским делом, отдавать деньги в рост там, и так далее, коллекционировать что-то, они с детства марки там копят или какие-нибудь значки, ну то есть это люди вот такой вот категории, у них склонность к этому есть от природы. Самая главная опасность для них это жадность. Когда такой человек начинает грести только под себя, он ни, ни для какого блага ни для кого не делает. Такой человек, несомненно, разрушает полностью свою жизнь. И как это происходит, я вам объясню. Когда бизнесмен или по природе становится жадным, то две вещи он теряет сразу. Первое, он теряет возможность видеть, с кем заключать сделки, потому что жадность ослепляет его, он, он просто видит деньги и больше ничего не видит, он теряет себя, его обманывают, он склонен подать под влияние других, становится. Вот. И вторая проблема заключается в том, что из-за жадности он теряет оборотные средства, то есть он больше денег использует, ну то есть он даже может быть, как бы и возьмет много оборотных средств из жадности, но так как он взял лишнего и не сможет это обернуть, то он в конце концов все равно их теряет. То есть жадность Фрая разгубила. Самое страшное для бизнесмена ⁇ жадность. И она развивается, если он не делает пожертвования и не занимается несколькими вещами в социуме, которые он обязан заниматься. Первое ⁇ он должен жертвовать на культуру. Второе, он должен жертвовать на образование. И третье, он должен жертвовать на то, чтобы поддерживать э, ни нищих и э, обездоленных людей. И четвертое, он должен жертвовать на то, чтобы ну, кормили кого-то, животных, людей там, и так далее. То есть для него важно вот эти четыре слоя деятельности совершать, обустраивать город культуры, культурный слой создавать в городе. Таким был, например, Сава Мамонтов. Он создал театр Станиславского целый. И этот театр там стал самым лучшим в мире. Сейчас эта школа, она везде как бы самая главная. Даже в Голливуде. Вот, поэтому, ну, это заслуга вот этого бизнесмена, который был очень богатым человеком, потому что он правильно себя вел как бизнесмен. Единственная его проблема была, он не смог договориться со старшими в какой-то момент, и поэтому его разорили по воле царя. Но если бы он был посмирение, тогда бы все у него получилось. Четвертая категория людей — это те люди, которые имеют нижний светофорчик самый яркий, а средний в области сердца, на втором месте верхний спид. Ну то есть такие люди, они склонны, очень сильно хотят жить счастливо, жить на природе, они сильно хотят заниматься любимым делом, и для них это самая важная цель жизни. Самые главные качества таких людей, дающие им успех, это любовь к труду и способность подчиняться остальным категориям. Если они имеют способность подчиняться и любить труд, тогда они спокойно достигают успеха и богатства, и влияние там, и всего чего угодно на, на своем пути. Вот, допустим, Микеланджело относился вот к этой четвертой категории. Он любил труд, и он делал вот эти статуи удивительные, которые прославились на весь мир, стал знаменитым человеком. Вот. То же самое Бетховен там и так далее. Ну, то есть, все люди, которые с любовью что-то делают, они относятся к этой к четвертой категории. Четвертая категория не означает хуже первых трех. Хотя именно первые три категории управляют обществом. Голова у общества ⁇ это священники, ученые. Если общество отвергает голову, тогда общество становится диким. Ну то есть смотрите, если даже говорить о, вообще о социальном укладе общества, то в древней культуре... Наставники и священники, они были головой общества, и с ними все советовались, правители всегда советовались с ними, чтобы что-то сделать, и поэтому общество процветало, потому что брахманы или ученые являются совестью общества, ее головой, совестью. И поэтому они призывают руководителей действовать праведно, хотя руководитель всегда он имеет право и воевать, и даже завоевывать другие территории, но тем не менее решают, это именно священники в древней культуры решали. Когда правители перестали подчиняться священникам, то наступил феодальный строй, то есть руководители перестали иметь огромное влияние и начали маленькие княжества всякие появляться, то есть много-много всякой власти, мелкой, но ничего крупного, потому что руководители потеряли силу. А когда ну, и руководители потеряли такую квалификацию, чтобы им подчинялись, и монархия сменилась на на такое более уже управление коллегиальное, то с этого момента ну, как бы, общество, то есть бизнесмены стали, бизнес стал главным управляющей силой в обществе, сразу мораль и нравственность в обществе резко упала, потому что они не склонны к морали и нравственности по своей природе. Они просто... для них цель жизни — это достаток. В результате философия жизни в обществе стала такова. Главная цель жизни — это деньги и материальный достаток. Когда, управляли, когда царская власть была и управляли к и обществом, то чувство долга, родина, долг, родина, любовь к родине и мораль была главным, что управляло обществом. Когда ученые были выше всего, то Бог был в центре общества. Общество было богоцентрическим, и люди жили ради Бога, потому что только, только священники способны эту идею донести. Когда они потеряли власть, то ну, как бы монархия, она дает людям возможность быть нравственными, понимать, что такое Родина и жить ради Родины. А когда бизнесмены начинают управлять обществом, тогда люди думают только о том, что главное – это материальный достаток и ну, ценностью в жизни, то есть вот это вот сейчас как оценивают, насколько общество развито, потому сколько у людей стиральных машин на душу на населения, денег и так далее. То есть развитость общества определяют по экономическому развитию. Вот это экономическое развитие — это чисто вайшевская идея, то есть идея э, торговцев. И они сейчас управляют всей землей, торговцы. Поэтому власть, когда есть какой-то правитель в обществе, это не поощряется и считается дикостью. В нашем обществе считается дикостью, когда управляет всем правитель. Они говорят, что это означает диктатура, там, геноцид, там и все что угодно, как бы они к этому приравнивают, любые идеи, не понимая, что власть принадлежит вообще священникам, Бог должен всем управлять на самом деле. Вот. Ну, вот как бы вот такие вещи надо знать. Но это не значит, что мы должны сейчас власть менять, власть в обществе зависит от развитости людей, духовной развитости. Более духовно развитые люди живут на Востоке, мы видим, везде в основном правит какой-то правитель. Когда менее духовно развитое общество становится, там коллегиальное управление становится, это тоже хорошо. Потому что если там будет править правитель, его никто не будет слушаться. Потому что духовно развитые люди склонны слушаться старших это первое качество духовно развитых людей, поэтому на Востоке всегда управляют кто? Старшие. Не коллегиальное управление, а управляют старшие, те, кто имеют вес в обществе, как бы это ни называлось. И четвертая категория людей, их как бы возможность, какие природные их качества. Они склонны к труду, они трудолюбивые по природе, они смиренные по природе, они... Честные, искренние, простые люди по природе. У них простота, трудолюбие, доброта к другим людям, отзывчивость, способность помогать, заботиться о других, подчинение, способность подчиняться и радоваться жизни основные качества, характеристики этой четвертой категории людей. Теперь, как проявляются неразвитые люди этих четырех категорий? Неразвитый ученый по природе склонен быть очень холодным к людям и жестоким. То есть он высокомерно себя ведет холодно, и для него знание стоит выше, чем забота. Ну, просто он как бы он очень принципиальный такой человек. То есть он говорит, или так делай, или уматывай. Допустим, там ребенок учится в школе. Или учись хорошо, или уматывай. То есть для него, что ребенок не может учиться лучше, не имеет никакого значения. Он просто имеет холодное, жесткое, принципиальное сердце. Неразвитый руководитель — это тиран, жестокий тиран, который уничтожает людей ради своих идей, какой-то своей цели. Не заботится о других, заботится о себе в основном. Неразвитый бизнесмен — это обманщик, который вовлекает общество в страшные, то, в страшные процессы. Именно неразвитые бизнесмены создают искусственные продукты питания с добавками какими-то примесями, которые сохраняют продукт, делают его красивым, но портят здоровье человека. То есть это именно бизнесмены этим занимаются, неразвитые, потому что развитый бизнесмен всегда торгует честно. У нас на Руси, когда была другая культура, еще буквально 100, 100 с лишним лет назад у бизнесменов было такое поверие. Знаете, стереть порошок, что такое стереть в порошок? Не знаете, откуда слово пошло? Они, они понимали, понимаете, у них слово «чести» и «человек чести» — это была основа в торговле. То есть у них не было вот этих бумаг, договоров. Они, вернее, были, но не имели сильно большого значения. Для них большое значение было, если человек делает праведное дело, правильно все делает, и он правильно заключает договора и не обманывает. Тогда, ну, такие люди у них были записаны на стене мелом. Вот ты приходишь к нему в офис, и там написаны те, кого он верит, с кем он работает. Эти все люди были записаны. Но когда человек обманывал, заключал неправильную сделку или товар испорченный кому-то давал, его стирали со стены порошок, и больше никто с ним работать не хотел. Таким образом этот человек разорялся. Именно такая система сейчас существует в Индии. Я с теми людьми, с которыми я работаю, мне приходится из Индии выписывать драгоценные, полудрагоценные камни, работать в этом направлении. Вот. У них там такая система. Если кто-то тебя обманул, вот его камни некачественные принесли, он потом об этом узнал, он просто всем своим друзьям говорит об этом, больше с ним никто не работает. Этот человек разоряется сразу же. Он не может дальше в этой деятельности существовать. Все. Такая система в таких восточных странах до сих пор существует, и она очень надежно охраняет деятельность от обмана.